Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на канале Школы китайской метафизики Натальи Пугачевой. И сегодня мы поговорим о ретроградном Меркурии. Эта тема сейчас настолько популярна, что... Наверное, мало кто не слышал о ретроградном Меркурии, о том, что в это время нельзя начинать что-то новое, а наоборот хорошо заканчивать. Нельзя делать крупные покупки, устраиваться на работу. Рекомендаций много, но всегда бывают какие-то пограничные ситуации. Например, человек нашел хорошую работу, которую долго искал, ходил на собеседование. Пора идти устраиваться, а здесь ретро-Меркурий. Это что? Окончание дела или начало? Бывает такая путаница. Ну и в принципе, согласитесь, какие бы рекомендации нам не давали, всегда интересно знать, а почему это можно, а это нельзя. Поэтому мы решили посмотреть на эту тему немножко поглубже чтобы как меньше вопросов оставалось и в отношении самого Меркурия, и того, как он на нас влияет. Если не уходить далеко в западную астрологию, то нужно понимать две вещи. За что отвечает планета Меркурий, и что происходит, когда она начинает ретроградить, то есть пятиться назад. Ну, во-первых, назвали так планету в честь римского бога торговли Меркурия, прообразом которого является греческий бог Гермес. И все, что мы знаем о Меркурии Гермесе из мифов, Илиады Гомера, все это символически связывается с планетой. Западная астрология построена на такой системе образов. И когда планета начинает ретроградить, на самом деле это только оптическая иллюзия, то на Земле начинается сбой и путаница в тех сферах, за которые она отвечает. Это заметили еще древние астрологи. Меркурий отвечает в первую очередь за коммуникацию и информацию. Он спускается с Олимпа на Землю и передает людям послания от богов. Поэтому все способы передачи и получения информации под управлением Меркурия. Телевидение, радио, телефония, интернет, почта. Бабушки на лавочке могут что-то интересное сказать или спросить. Продавец в магазине. смс придет. Это все Меркурий. Но когда Меркурий ретроградный, то с информацией, начинает что-то происходить что-то не так например может потеряться флешка с важными документами нас могут обмануть или скрыть что-то важное а могут опустить сплетни может разрядиться телефон а нужно срочно позвонить вариантов может быть сколько угодно у меркурия есть волшебная палочка Волшебный жезл, который называется кадуцей. Им он усыпляет человека и во сне через образы посылает сообщение. Это тоже такой канал связи. А может своим кадуцеем и затуманить сознание, притупить бдительность. Например, на ретро-меркурии девушка влюбилась, у нее сознание затуманивается. Она все видит в розовом цвете. Отсюда... Опасность слишком быстрого развития таких отношений, особенно если дело идет к браку. Поэтому всех и все, что приходит на ретро-меркурии, надо пропускать через фильтр, перепроверять, ни в коем случае не торопиться с принятием решения. Следующая функция меркурия тесно переплетается с первой. По приказу богов, в мгновение ока Меркурий спускается с Олимпа на землю и даже в царство мертвых и возвращается обратно. У него быстрая колесница, сандалии и шлем с крылышками. Меркурий может проникнуть везде. Поэтому считается, что у него в подчинении все, что связано с поездками и перемещениями. Транспортные средства, аэропорты, вокзалы – турагентство, быстрая доставка товаров тоже под управлением Меркурия. И когда в этой сфере случается сбой, то это приносит массу проблем. Поэтому нужно подстраховываться, если куда-то едете в это время. Лишний раз проверяйте время вылета, билеты, паспорта. Будьте внимательны с багажом, не доверяйте незнакомцам. Заранее выезжайте на вокзал или в аэропорт, проверяйте исправность автомобиля, используйте выбор благоприятных дат, благоприятных направлений по фэн-шуй, цемень-дунзя. Берите с собой талисманы, потому что всегда есть способы, как себя обезопасить. И, наконец, у Меркурия есть еще одно замечательное качество. Он очень умен, но его ум сродни уму воров и мошенников. Он запутает и обведет вокруг пальца любого. Захотел – украл трезубец у царя подводного мира Посейдона или у своего брата Аполлона стада коров. Все это он проделывает с легкостью. И в этом таится главная опасность, когда Меркурий становится ретроградным. Потому что легко стать жертвой обмана а можно и самим выступить в роли обманщика, смотря на чьей мы стороне. Мошенники часто используют алкоголь, чтобы притупить бдительность, и в этом им тоже помогает Меркурий. Потому и говорят, не подписывайте контракты, не открывайте бизнес в это время, читайте все внимательно, особенно где написано мелким шрифтом. Считается, что магазины, в том числе интернет-магазины, Рынки, киоски, аптеки, уличная торговля, банки. Все, что связано с деньгами, это под управлением Меркурия. То, что приносит выручку, налоги, штрафы, пошлины, это все Меркурий. Бог коммерции, торговли и одновременной хитрости и ловкости. Теперь, друзья, после такого обзорного знакомства с Меркурием, в целом отвечающим за коммуникацию, информацию, передвижение, торговлю. Давайте перейдем к рекомендациям, что же следует делать и что не следует на ретро-меркурии. Своевременно возвращать долги, избавляться от всего ненужного, заниматься профилактикой здоровья, восстанавливать отношения, пересматривать проекты, решения, заканчивать дела бытового характера возвращаться на старое место работы но ну, это в случае если например женщине пора выходить из декрета то это очень хорошее время или вам предлагают пройти обследование тоже соглашайтесь с другой стороны очень хорошо осознанно возвращаться к каким-то незаконченным делам ну например Починить кран, до которого руки не доходят. Или позвонить подруге, с которой давно не звонили. Ну, такие вот мелкие дела. Но чаще всего, вот понаблюдайте, Меркурий, если у него на вас есть свои планы, он сам вам предложит чем заняться. И вот эти циклы ретроградности, они каким-то образом между собой связаны. Например, если на одном ретроградном витке вы... Пропустили, например, срок поверки счетчиков, воды, например, да? То на другом витке вам придет квитанция с долгом об оплате. Или не заменили вовремя запчасть в машине. Теперь машина сломалась в самый неподходящий момент. Бросайте ключи, где попало. Надо срочно ехать, а ключей нет, квартиру закрыть не можете. Это все реальные примеры. Вовремя не отдали долг. А купили себе на эти деньги новый iPhone, а теперь он упал и разбился. Заболел зуб, выпили таблетку вроде полегчало, забыли. А здесь он опять напомнит на себе: напомнит о себе. Это принцип Ретро возврат к прошлому. Не всегда, конечно, можно уловить эту связь, но это не значит, что ее нет. И, соответственно, все новое, что подразумевает рост развития лучше отложить делать это на растущих энергиях не своевременно отправляться там, планировать путешествия делать крупные покупки начинать новый бизнес устраиваться на работу заключать договор брать кредит ипотеку давать деньги в долг если возьмете кредит будете долго отдавать если дали в долг вам будут долго отдавать, если вообще отдадут. С осторожностью относиться к новым знакомствам. А с другой стороны, если вы долго к чему-то шли, готовились, у вас все готово, почему бы это не закончить даже и на ретро-Меркурии? Ну, к примеру, есть покупатель на квартиру. Вы обо всем договорились, все устраивает. Речь уже о сделке, и тут ретро-Меркурий. Ну что теперь, все отменять или откладывать? Нет, конечно. Выбирайте благоприятные даты, подстраховывайтесь талисманами. Но лучше, конечно, если можно, что-то новое отложить на более благоприятный период. Теперь давайте перейдем непосредственно к датам и посмотрим, когда в 2021 году Меркурий будет ретроградным. Таких периодов будет три Первый с 30 января по 21 февраля, второй с 30 мая по 23 июня и третий с 27 сентября по 18 октября. Ближайший по времени виток начнется уже 30 января. И что примечательно, на это же время приходится 3 февраля, начало года БК по китайскому календарю, силовая точка года когда закладывается жизненный цикл на ближайшие 12 месяцев. Поэтому, наверное, можно сказать, что год быка пройдет у нас под знаком ретроградного Меркурия. Первый виток начнется в месяц земляного быка. Последние дни зимы по китайскому календарю. Обилие мерзлой земли. Крыса еще сливается с быком в землю. Вода стоит. Движений нет, полная стагнация в денежных вопросах, потому что вода для земли – это деньги. Зарабатывать будет сложно, тем более неприятно, что могут быть материальные сложности и непредвиденные траты, потому что сам столб Джи это звезда банкротства и потери денег. Так что поаккуратнее с расходами. Самовыражение, конечно, есть – это янский металл. Но он тоже весь такой замерзший, все дела развиваются очень медленно. Вокруг много единомышленников такой женской земли, которые тоже хотят денег. И когда их много, они становятся неполезными конкурентами. Могут хитрить, лицемерить, при случае выставить перед начальством в невыгодном свете. Поэтому не надо откровенничать, рассказывать о своих планах, идеях, чтобы у вас их не украли. Хорошо будет что-то обдумывать, пересматривать, планировать, накапливать на будущее, но не действовать активно. С 4 по 21 февраля месяц металлического тигра: Тигр относится уже к теплым земным ветвям, вода потихоньку размораживается, становится текучей, дела сдвигаются с мертвой точки. Тигр это энергия импульса роста. Янский металл, топор, рубит янское дерево, хочет получить свои легкие деньги. Идеи, как заработать, есть. Интуиция очень развита, потому что фаза ци янского металла в тигре – обрыв. Рядом стоит грабитель богатства, обеспеченный, который, в принципе, мог бы ему помочь продвинуться. Бык для янского металла – благородный человек, поэтому... У них могут завязаться какие-то общие дела, договоренности. Один будет разрабатывать идеи, а другой помогать их реализовывать. Но Гену все равно нужно быть очень внимательным, подробно прописывать все условия контракта, иначе ему могут наобещать, а потом обмануть. Потому что бык для Гена не полезный ресурс, он не любит холодную землю, и если вам предложат подработать в этот месяц, особенно люди, с которыми вы мало знакомы, не теряйте бдительности. Следующий виток Меркурия будет летом. Начнется 30 мая. И это будет месяц водяной змеи. В конце мая уже начинается время отпусков. а Земная ветвь змеи относится к почтовым лошадям. Поэтому тема путешествий, поездок будет актуальной. Особенность этого месяца коридор затмений, который начнется 26 мая и закончится 10 июня. И вот сам столб он как бы предупреждает: смотрите, будьте внимательны, могут появиться тучки на небосводе. Закроют для вас солнышко, потому что Квей это дождик, тучки, а змея Солнца. Может проиграться буквально как дождливая погода. Могут быть трудности в поездке. Поэтому проверяйте паспорта, билеты, багаж, то, о чем мы говорили. А могут люди в отпуске познакомиться или в командировке. И на затмении придут кармические партнеры. Потому что здесь все про отношения. Мужчина Квей видит жену-змею. Для женщины Квей – бык. -бек. Это энергия мужчины. Не очень хорошая, потому что считается, что инская вода смешивается с инской землей и становится грязной. Но здесь есть петух в небесных стволах, синь. Он эту воду фильтрует, и она становится чистой. Змея с быком любят друг друга. Как-то все неплохо. Но вот именно когда змея с быком встречаются то кажется, что они давно знают друг друга, как родственные души. Сразу начинают строить совместные планы. Это эффект розовых очков. Не торопитесь, если с вами такое произойдет, помните про ретроградный Меркурий. С 6 по 23 июня месяца деревянной лошади сохраняются те же тенденции, что и в предыдущем месяце. Возможность встретить партнера, как для мужчин, так и для женщин. Коридор затмений еще не закрыт. Для мужчины дзя бык – это жена, а для женщин дзя – синь муж. Сам столб месяца говорит о романтике. Это цветок персика, живой, нетерпеливый, всегда готовый к отношениям. И поспешность сблизиться может привести к проблемам в будущем. Потому что между лошадью и быком Трудно выстроить гармоничные отношения. Лошадь все время куда-то бежит. Ей нужна страсть, подарки, праздник. А бык он более приземлен, может контролировать, ограничивать ее свободу. Та же тема любви и розовых очков. Третий ретроградный виток Меркурия будет осенью с 27 сентября по 18 октября. Начнется он месяцем огненного петуха, бросается в глаза обилие металла, ветвях слияние в металл, бэк с петухом сливаются, в небесном стволе металл, энергия денег для Дина, причем денег легких. Ему кажется, что он их может взять, но это иллюзия. Финансовые риски, велика вероятность все потерять, если рисковать, заниматься инвестициями игрой на бирже. Поддержки нет совсем. Для мужчин металл – это и женщины. Столб динью – это разгульный цветок персика. Эмоции и чувства могут быть доведены до крайности. Поэтому отношения также в зоне риска. В этом месяце нужно соблюдать меру во всем. С 9 по 18 октября у нас месяц земляной собаки – если сравнивать это время с другими витками Меркурия, то он очень напоминает месяц джечоу земляного быка. Такое же обилие элемента Земли. Это статичность, трудно будет уложиться в четкие сроки, если нужно будет быстро завершить какие-то новые дела. Актуальны будут вопросы командной работы, нужно будет уметь договариваться а стол по земляной собаке – это квейганг, это авторитарность, претензии, повышенная обидчивость. И для работы в команде это не очень хорошее качество. Дополнительное указание на это – половинка земляного наказания, это нездоровая конкуренция, чувство гордыни, превосходство. Поэтому из-за стрессов на работе вполне вероятны какие-то психологические проблемы со здоровьем. И будет своевременно пройти обследование, обратить внимание на здоровье. Итак, друзья, это был общий прогноз. Насколько он проиграется в вашей жизни, зависит от того, поддержит ли его ваши личные карты БАДЗы. Но в любом случае не забывайте, что в месяц быка нужно быть поаккуратнее с деньгами, не тратить лишнего. Со всеми поддерживать ровные отношения. В месяц тигра, если появится возможность заработать, проговаривайте заранее с партнерами все условия работы, сроки, размеры оплаты. Летом в месяц змеи и лошади будьте готовы к активности, поездкам, встречам, романтическим отношениям. Но не бросайтесь в эти отношения, как в омут с головой, берите тайм-аут. В месяц петуха под запретом рискованной операции с деньгами, любовные отношения на стороне. И в месяц Собаки уделяем повышенное внимание здоровью и учимся плодотворно работать в команде. И на сегодня все. Если вам было интересно, оставляйте комментарии, делитесь своими примерами, как у вас проходил ретроградный Меркурий. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!